Здравствуйте! С вами Руслан Анагамик и Школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как эффективно делать контратак, контрдействие. Принцип действий называется шестерня. Что это значит? Вы сейчас увидите, как профессиональные бойцы используют этот принцип. Моя задача, пользуясь этой техникой, уходить от удара и сразу же входить. Например, противник мне, партнер сейчас бьет по ноге, да? да. Я ухожу по ходу движения, движения его удара. И сразу же потом буду ходить, как шестерня переходит. Также с этой стороны, да, удар летит, я ухожу и могу нанести удар. Чтобы не было такого, что меня бьет, а я навстречу иду сюда, на удар. Можно, в принципе, нам там -то тоже. Это будут другие техники. Но более безопасные, мягкие, как раз вот такие, чтобы уходить... Да, уходить и ударить. С нагидать выше и ударить. Вот это главная задача. Двигаться от удара сразу же с последствием вхождения со своей атакой. Шестерня ногами. Итак, мой партнер сейчас мне меня, меня наносит удар во внутреннюю часть бедра наносим да -да. я расскажу и попадаю его стороне вот эту сторону наносим. раз да. все пробуем да. на себя. раз два и отрабатывает и увеличиваем потихонечку скорость можно увеличивать там или там, два удара партнера, два удара я теперь второе упражнение работаем по внешней стороне бедра но здесь немножечко есть нюанс когда он нижний идет, я должен уйти и уже с разворота ударить. Немножко сложнее. Пробуем. Да. Можно наносить удар в бедро, можно уже работать в голову. Да. Хорошо, и потихонечку увеличиваем скорость. Теперь вместо того, чтобы я не ударил его голову, он наносит удар, ставит перчатку, как лап. Да. Следующее упражнение. Уже партнер наносит круговой удар, но корпус, голова. То есть вот я сейчас стою, держу руки вот так, чтобы было попроще как упражнение. Наносит удар ногой от круговой да. И я вот. Когда он меня поворачивает, естественно, я отсюда уже буду бить. Пошли, да. Раз, два. И я могу там. Раз, два. Но сейчас пока работаем ногами. С другой стороны. Раз, два. Раз, два. Подняем руку. Да, он специально руки немножко держит. Как лапы. Я поднимаю. Следующее упражнение. Я уже становлюсь более боевой боевую стоечку. Одна в боевую И партнер продолжает. Наносит круговые удары ногами. Корпус, голова или ноги. И для меня рука уже как определение вот это движение. Куда мне двигаться, как шастерни. Движение. Поехали. Следующее упражнение. Партнер наносит прямые удары ногой. Я передней рукой немножко сбиваю и вкручиваюсь в партнера. Работа против рук. Если начинаем с того, что партнер сейчас будет бить не только круговые удары. Даже можно немножко более размашистые. Моя задача пойти в правильном направлении, то есть, если туда идти с этой стороны, естественно, он меня будет разворачивать туда, и я так и разворачиваюсь с этой стороны, так, так же разворачиваюсь. Да, пошли, раз, два, да, раз, два. Бывает такое, что если удар летит с слева, да, вот в данном случае, я ухожу сюда, уклоняясь немножко от удара, потом подныриваясь. Если я например в такую стойку, в этой стойке мне будет удобно сделать удар, народ и удар со здорово. Прямой удар я сбиваю эту плещу и просто кручусь на партнера. Здесь в принципе неважно, все удар я вкручиваюсь с правым ударом я вкручиваюсь вбивать можно перед плечем лотком, как вам удобно как вы видите следующее упражнение партнер атакует руками а я отрабатываю шестерню Блокирую руками, но удары наношу ногами. Следующее упражнение. Партнер атакует одиночные удары, тоже быстро, и а я стараюсь отработать принцип шестернее. Тоже руками работаю ногами. Первая ошибка. Когда партнер меня атакует, я ухожу очень далеко, и я не могу потом достать, чтобы его ударить. То есть нужно уходить ровно настолько, чтобы успеть убрать ногу и потом попасть. То есть вот эту дистанцию надо чувствовать. Второй момент. Когда партнер тоже атакует, это естественная ошибка этого принципа. Идти в сторону удара. Вот, вот так ухожу. То есть уходим только по ходу удара, независимо какую. Если высоко бьем, корпус работает. Да. А. Я ухожу, разворачиваясь по ходу, и потом уже вставляю удар. То есть это очень важно. Раз. Два. Также руками наносим удар, и я ухожу. Вот это важно. Уходить на оптимальную дистанцию, чтобы потом зайти и дать дальше. Следующая ошибка. Партнер убирает ногу, но сам не уходит на безопасную дистанцию. То есть я атакую, он убирает, и я могу попасть под опорную ногу. Когда вас атакуют, вы должны смещаться на безопасную дистанцию по ходу ноги и потом давать сдачу. То есть, еще раз, главные ошибки принципа ⁇ уходить слишком далеко и не получается дать сдачи. Второе ⁇ уходить слишком близко, что вас могут попасть. Ну и третье это идти в разрез ударов. Если удар наносится, то я иду в сторону удара. Это такие главные шаги У вас контрдействие становится более безопасным для вас и более стремительные уже в проведении контратаки. Потому что выход-вход осуществляется практически одним движением. Второе преимущество, что ваша вот эта контратака, она очень такая похожа на смерч. И Практически можно, если хорошо владеть, сметать любую атаку. То есть идти как бы даже в разрез, как комбайн, сметать своего противника, сносить его. Вот это такие интересные, важные принципы. Если его, этот принцип отработать, он будет у вас уже автоматически получаться. И этот принцип довольно-таки легко освоить. Он буквально там тоже с нескольких тренировок уже начинает получаться в учебном поединке, а потом уже в на настоящий боях. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, Пишите в комментариях, видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.